Клево всем, друзья! Сегодня я на реке Кубань приехал на утряночку перед работой что-нибудь поймать. Давно не был на реке Кубань с фидером, вот решил на утряночку выскочить, а вдруг что-то поймаем. Сейчас нужно мне раскупсоваться и поискать точку ловли. Оп, так что всего одна. пасмурно, но при этом очень-очень-очень душно, мокрый. Сижу с меня, течет. Несмотря на то, что начало шестого только. Поставил сейчас кормушку, клетку 80 грамм. Такая вот кормушечка. Монтаж онлайн с косичкой. Если кому интересно, как я его делаю, можно перейти по ссылке, посмотреть. Кубань, это река с довольно сильным течением. Поэтому искать точку ловли я буду непосредственно кормушкой. Той кормушкой, которую буду ловить. Примерно акваторию знаю. Далекий заброс сделать не надо. В районе до 20-25 метров. Поэтому просто сразу возьму ориентир. И начнём. Течение довольно сильное. Удилище GEMEX High Pro 13 фунтов до 150 грамм. Для таких условий оно, конечно, слабоватое. Первое колено согнано, согнуто в бублик. пойдет. Здесь очень долгий свал до самого русла. Постепенное плавное погружение. Поэтому ловить можно в любой его части. Рыба будет в принципе возможно видеть Главное определиться, чтобы кормушка не прыгала, останавливалась сразу. Определился с дальностью заброса. Теперь углом заброса буду искать Ту точку в которой кормушка будет сразу останавливаться угол все буду делать острее острее острее пока не найдут четкое место в котором кормушка становится и не несет в принципе все нашел кормушка стала и несет можно начинать ловить замешал вот такую прикормочку здесь смесь сладкой кукурузы в этой прикормке и базы черной базы просто базы и все это добавил тротанкта э, медиа получилась вот такая тяжеленькая прикормка а тяжеленькая нам и нужна с чувствуется кукуруза слегка буквально и очень сильно ее перебивает э, медиа. посмотрим вдруг что-то будет у нас поводок буду ставить 30 сантиметровый пока не вижу смысла делать что-либо длинное Это если будет желание половить чехонь Тогда можно поставить длинный, хотя она отлично клюет и на 30-сантиметровый. Так, что и поставить? 12 на 0.14 там поставим. Монтаж у меня уже не первой свежести. Побывал на нескольких рыбалках, поймал много рыбы, ну продолжаю его использовать. Завожу поводок просто петля в петлю, никаких проблем с этим никогда не было. Начну с одного опарыша, с красненького. Кормить я буду сразу. Такой опарыш на крючочке ловить я буду сразу без стартового закорма у меня нет планов поймать трофейную сейчас рыбу у меня есть просто поймать в планах рыбу и поэтому стартовый закорм особо нет смысла делать пошла родимая Пока тишина, когда рыба активно отзывается обычно сразу, на первых забросах уже начинается поклевка. А утром перед работой выскакивать. Лето это позволяет. Ехать, правда, от дома через весь город. Больше 20 километров выходит. Я. От дома до ближайшего места в реке Кубань, в черте города. Но утром хорошо подскакивает. А вот на работу будет ехать, уже сложнее. Начинаем первые эксперименты. Удлиняюсь до 60 сантиметров и при этом ставлю маленький крючок. 14 на тоненькой проволочке. Для Кубани это очень слабенькая. Сначала надо понять. Что и надо чтобы начало засекаться Опа, вот теперь тут рыбка есть, есть и рыбка, ребятки, друзья, что там у нас такое, Я узнаем, надеюсь, Нет. Нет. вот она, маленькая гостерочка, я так и знал, что там она, Как и знал, что там маленькая густерочка что не получается поднимать Вот густерочка чуть побольше. Вот такая красавица. Это что-то бешеное. Вот такая. Сверху прикормку добавил чуть-чуть сухой прикормку буду так забивать в Кто-то, кто-то, плюс черочка. Красненькая. Такая вот хорошенькая. Большая густерочка, ну вот добавил чуть-чуть сухого корма чуть-чуть начала пылить и рыбка ожила и так вот бывает выручает очень хорошо добавка сухого корма Получается, основной корм остается на две небольшие части сухого плывут быстренько по течению, подзывая рыбу с большего расстояния. Так, кто там у нас маленький? Опять густерочка. Опять небольшая. Пока сложивается такое впечатление, что уменьшение количества корма негативно сказывается на рыбу. Только начинаешь забивать кормушку таким образом, чтобы часть корма возвращалась с ней, похлевки стихают. Пока сложилось такое впечатление. Сейчас посмотрим. Сейчас буду не сильно забивать. Чтобы все время подавать свежую порцию прикормки вот такое бывает так работает это а бывает именно уже чтоб плотно забивать посмотрим. только недавно отвесилась поэтому попадается вся потрепанная еще сколько две или три недели назад я ловил и креную ловил на махал удочку тоже на реке кубань можете перейти по ссылке посмотреть ловил туда очень хорошо крупную хорошую густерку и тихонько Una tu cie Mada tu cie Mada tu can Ой, ой, ой, ой. Ой, ой. Что там у нас? О, карасик, ребятки, карасик. Небольшой, но ну, карасик. Вот такой красавец. Вот такой карасик. В этом месте вот этот размер карася, основной размер карася. Его можно порой поймать очень много. Но весь будет от вот такого и меньше. Вот ну так. Это место у нас место отдыха. Очень часто, летом, когда жара, в этом месте, где-то около 2 3 дня, уходит солнышко и становится тенечек. И мы сюда приезжаем на вечерку ловить. Чисто сидеть, кайфовать, отдыхать, полавливать рыбку. Ну вот пока тактика, срабатывает. Постоянная подача корма. Но поводок именно обычно работает лучше всего 30 сантиметров. Сегодня вот 60. И подобрал крючок, на который хорошая засекаемость. Махать, гусерочка. И кстати, вот такие маленькие карасики чаще всего плюют очень нежно и очень осторожно. На храни заметности. И, несмотря что течение сильное. Вот слегка дюк сделать и все. Вообще, когда начал ловить на течение меня очень сильно удивило то что рыба может плевать не так сильно как все везде рассказывают что на течение прям бешеные поклевки вот я столкнулся уже с тем что очень часто наоборот бывают поклевки на грани заметности потом очень крупная рыба крупного карася подлещика Единственное, густера, чем мельщики, сильнее поклев. Крупная рыба мелочь всегда отгонит и возьмет самый вкусный кусочек. Поэтому именно здесь я ловлю обычно в темпе, с ожиданием в районе минуты максимум. Единственное, смотришь уже, что на данный момент крылья надо. То ли малая подача корма, и тогда кормушку забиваешь максимально сильно, максимально плотно. Или нужна большая подача корма. Тогда забиваешь не сильно, чтобы он выдувал. Когда сюда начинает подходить уже чехонь, тогда великолепно поразвлекаться половить на фидер чехонь. Там уже свой стиль ловишь полусухой кормушкой. После касания дна сразу выбираешь. В итоге вставишь на точку чехонь можно наловить очень много, но, конечно, идет бешеный расход припланки. То есть кормушка коснулась дна, остановилась, выматывается. Коснулась дна, остановилась, выматывает. Как правило, тихонько когда активно ты уже поставил на точку, она клюет, кормушка коснулась дна, поводок выпрямляется, и в этот момент идет поклевка. моя Ой, как я тебя, рыбка, люблю, а? Какая густерка великолепная. Ребят, опять, смотри, какая красавица. А? Смотрите. А, это подлещик. О, подлещик. Сопливчик клюнул. А что мне нравится? В кубанском подлещике он почти не сопливый. О, это вообще великолепно. Сильное течение, и сопли сдувает у него. Только так. Надо как вон туда взять мах и приехать на мах половину, попробовать. Там обраточка, затишок. Вода пока сильно не поднялась. Надо попробовать. Только обязательно для маха на сильном течении нужно грунт. Здесь песок, надо где-то заранее найти грунт. Можно земли, но лучше суглинок. И попробовать там половить. Вот еле еле Юб, юп, юп и тишина. А все поголовно рассказывают, что на течение, поклевки, отдай удилище, сейчас. Потом. Я ловил даже крупного карася, леща до килограмма, сазана и очень часто такие поклевки. Одна чехонь из густерка бывает очень активно берут. Кубань вот в этой ее части. Не знаю как нельзя, я там не ловил, но вот в этой части.. Очень сложный водоем. Он каждый год разный. Никто не знает, какая рыба, какое время будет клевать. Вот совершенно каждый год разный. Была ли ситуация, когда мы в феврале вовсю ловили рыбу, как бешеные. Здесь уже в феврале. А бывает такое, что начинает здесь ловиться в начале лета, в мае. Большинство почему-то стараются ловить рыбу в своем секторе, как будто спортсмены. Вот им нужно закинуть прямо, и чтоб прямо лежала кормушка. Вот я сейчас ловлю кормушкой 80 грамм. Чтобы мне удержать кормушку прямо, мне нужно за 120. Это грам 140 нужно, чтобы сейчас я здесь удержал прямо кормушку. Вопрос зачем? Зачем? Мне никто не мешает. Даже если придет доночник с донками, с большими грузами оно встанет от меня в метров десяти и мне на этой дистанции хватит кинуть под углом, чтобы более легкая кормушка стала, зачем себя мучить, убивать руки, катушку, снасти, кидая бешеные веса, Это можно ловить более легкими, более комфортными Мало того, я могу поставить кормушку 60 грамм и здесь ловить, но буду кидать еще ближе, на 15-12 на 12 сейчас буду кидать, и я здесь, кидая под углом, буду ловить кормушку 60 грамм, а народ будет приходить, сказать, говорить, что мы 120 и выше, и больше будем ловить только. Был очень маленький печок, прям на грани заметный. Вот и все, и тишина. Она засеклась и сидела, вот так, вот такая активность рыбы сегодня. <решение> Это раз раз над раз ними раз Опять бровка. Главное побольше. А где ну, <с с> вы там? Что ты там такое? В Прости, я у вас неделю готовить, да? Домку поймал, ребят. Не, я вижу как Домку чью-то поймал. Да что в магазин заехать, долго всю неделю готов. Так рано прослушать. Коллега сейчас познакомимся Коллега, добрый день. Снимаете для себя или для YouTube канала какого-то? Для ютуба. А как называется канал? Клево всем ловить рыбу стали. Еще раз чуть грунтик. Клево всем ловить рыбу стали. Ах, не лично, Сколько подписчиков на канале? Чуть больше двух тысяч. Ага. Триста. После меня кто сделал? Ну быстро набрал. Я похвастаюсь, я вчера получил первую зарплату с YouTube, за пять лет, долларов. О. Как в прямом стиле поймали. Ага. Или и до этого у нас отделать, и доставка. Даже в целовек. В целовек. Да? Это все у нас получается. Это это Густерка. А что то там еще, про нее <связывая> Один тарачка Несколько десятков густер. Да. А что с ней будет делать? Да? Ты и... сейчас на работу еще ехал. Ой, <связывая> я немножко... <связывая> Мне еще на работу ехать. <связывая> я перед работой. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Славик Лайф называется. А как, как видно, что ключ такой А, будет, да? О! о о о о, -о. А ну еще смотрим вот так. Ну-ка, А, нет. Так а что вы выкидываете? А... Нужно, собирай. Не, не, не, не. А не, она не нужна. А что с ней придется делать? А, в соленом виде вкуснее да? Да, таран. Там, с не... с да? Таран с ней А жарить, не жарить? Э, жарить можно. Наверное. А ее как карася отрезаешь ага, через сантиметр. Ага. Но в жареном виде тоже вкуснее, чем карася? Нет, в жареном виде вкуснее карася только карасьн. Все, это вообще для разговора. Ясно. Ладно, все, удачно. Давай, спасибо. Что... Рыба нужна на жарёху, забирайте. Что ловить уже есть? Ребята собрались на байдарках вплавь да в Кубани. Собрались. Купание отдыхает. Да, Прикольно, молодцы, ребята. Они уплывали, но обещали вернуться Ну что, друзья Три часика провел На утрянке Сейчас на работу поеду Не густо ну, десятка-три мелких густерок подловил, десятка-три густерочек, два карасика небольших, так что кайфанул, отдохнул, друзья, чего я вам желаю.